Показать, как работает маркетинг и в итоге получить за это нового партнера. И даже, возможно, и деньги на баланс для вывода, смотря куда зайдет партнер и на какой стол. Я что хочу еще сказать о нашем фонде. Наш фонд, ребята, это огромные... Хочу сказать, что еще немного рассказать о нашем фонде. Что такое наш фонд World Money? Ребята, это настоящий дракон. Огромный, многоглавый, щедрый, огнедышащий, сильный, уверенный, мудрый. Ну, если непонятно, я сейчас вам объясню. Огромный, это потому что... Где только не живут наши партнеры фонда. В Холодной Сибири, в Солнечном Краснодарском крае, на Тихом Дону и в Средней Полосе Матушки, в Казахстане, во всех странах СНГ и даже за границей. Многоглавый, Каждый день у нас в фонде появляются новые партнеры. Активные, целеустремленные, люди, желающие успеха, получения на себе и своим семьям огромные зарабатывающие, огромное Простите, получает огромные возможности а, заработать на благополучие себе и своей семье. И главное, желающий идти к поставленным целям. Щедрый, здесь ты можешь построить свой бизнес с минимальными затратами, выйти на огромные доходы. У нас в фонде можно делать деньги даже из воздуха. А, ребята, ну, это я а, виртуально так говорю, а, каждый шаг. А сделал шаг, получил выплату. А, но для того, чтобы сделать шаг, а, конечно, этот. А шаг, это называется у нас работа. Поработать, и ты получишь выплату. А так просто деньги на баланс никогда не падают. Огнедыщащий. Здесь лень и бездействие буквально выжигается огнем. Потому что если ты пришел зарабатывать, то ты просто обречен на результат. Тебе просто не дадут стоять на месте. Протянут руку помощи, а, подтолкнут. Отпинают в конце концов, но заставят двигаться вперед. Сильный здесь каждому дается силы, знания, как с помощью контента разворошить болотную кину новостной ленты ВК. Вызвать своими постами у читателей полемику, ярость, злость, удивление и восхищение. Да все, что угодно, только неравнодушие. Уверены – это гениально простое пошаговое обучение и продвижение в соцсетях. Дает каждому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 Что ты хочешь? Ломать голову, как дожить до зарплаты? Два месяца откладывать деньги на лишние колготки? Считать вареную колбасу деликатесом? Я считаю, что многие этого не хотят. Ну тогда, ребята, у вас есть время запрыгнуть в наш поезд и зарабатывать достойные деньги. А сетевой маркетинг – это бизнес-общение. И возьмите себе за правило быть на связи со спонсором 7 дней в неделю. Первые два месяца. Ну, как вы все знаете, наверное, в сетевом маркетинге есть такая поговорка. Спонсор достается тому, кто его достает.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 Вы будете общаться со своими партнерами, с командой, и уже как наставник и человек с опытом. Вариантов общения много. Skype, телефон, ватсап, чаты, вебинары, созвоны, да все что угодно. Еще вам нужно, конечно, и страницы в соцсетях. Приглашайте друзей, расширяйте кон контакты. Когда... Вы общаетесь в интернете, пишите посты, а снимайте видео. Обязательно заведите себе, сделайте себе YouTube-канал. Ребята, поверьте мне, моему опыту, YouTube-канал – это ваш кормилец. В будущем ваш кормилец. И если вы будете сами записывать ролики, вы всегда будете на виду. Поэтому работайте над собой. Интересуйтесь новыми техниками взаимодействия с людьми развивайтесь, и тогда вы станете интересной личностью. И с вами захотят общаться, с вами строить бизнес захотят, учиться у вас захотят. Общайтесь в соцсетях не, не только со своими партнерами, но и с другими сетевиками. Они люди открытые, делятся опытом, легко идут на контакт. Учитесь на них общаться. Посмотрите, как легко они это делают, общаясь, строить Стройте бизнес, дружите, читайте книги и развивайтесь. Учитесь, ребята, учитесь, учитесь. Интернет не стоит на месте. Он каждый день, каждый день у что-то появляется новое. Даже в соцсетях все время меняется все, все, все, полностью все меняется в соцсетях, вы, наверное, уже заметили. Успех в бизнесе и в личной жизни на 85% процентов зависит от умения эффективно общаться с окружающими. Успех стоит того, чтобы начать зарабатывать и работать над собой. Рекомендую вам почитать книги, которые мне очень нравились. Это Лейн Лендус, как говорить, и с кем угодно, и о чем угодно. Навыки успешного общения и технологии эффективной коммуникации. ДНК – это шесть способов распознать себе людей. Брайан Трейси – сила обаяния. Сетевой маркетинг – успешный бизнес, поверьте. Поэтому что он строится на доверии, общении. И помощи друг другом помощи друг другу и помощи взаимопомощи с, людей с друг с другом и прошу вас возьмите сейчас ручку и блокнот и запишите три правила чтобы успешно развивать свой бизнес взяли записываем первое побольше говорить с людьми второе. Побольше говорить с людьми. Третье. Побольше говорить с людьми. И запомните, пока у вас рот закрыт, то в кармане все время, все время будет пусто. Это вот святое правило. Запомните, что вы только должны все время быть с открытым ртом. Успех, ребята, имеет свои правила. Хочешь зарабатывать в проекте, делай каждый день что-нибудь для этого. Есть цель, есть план, есть ежедневные задачи. Надейся, на с... Надейся на себя и работай сам. Результат труда нужно смотреть... Вперед от 30 до 90 дней, но никак не через неделю. Но если добился ты результата в короткий срок, то это ты просто супер, значит ты все сможешь. Учись приглашать. Приглашения нужны везде. Этот навык нужно отрабатывать только на практике. Не проект плохой, а это твои недоработки. Маркетинг прибыльный и даст плоды всегда, если вложить в него не только деньги, но и любой свое время силы и желания люди как птицы у каждого своя высота и скорость полета а воробли летают с воробьями голуби с голубями лебеди с лебедями орлы с орлами если орел возьмет с собой в полет голубя последнему придется лететь не на привычной ему высоте и не со своей собственной ему скоростью рано или поздно каждый вернется в свою траекторию Поэтому не ждите никого, летите на своей высоте и к своим и со своими. Как сказал один очень хороший человек, от, от нас не уходят, от нас отстают, к нам не возвращаются, нас догоняют. Слабых людей нет, поверьте мне. Мы все сильные от природы, нас природа создала сильными, нас делают слабыми только наши мысли. Еще хочу, ребята, я что добавить? Это, конечно, то, что я сегодня написала, не знаю, кто-нибудь читал или не читал мой пост, но я все-таки сегодня хочу напомнить о том, что не надо смотреть на бизнес через розовые очки. Некоторые люди смотрят на мир, и не только на мир, но и заметила, смотрят даже на свой бизнес. А хочу, ребята, вам напомнить, учесть. Участь начинающего бизнесмена – это просыпаться ночью от ужаса, что забыл самое важное. Не пытайтесь... Не пытаться не утонуть в стрессах и проблемах. И работать круглосуточно, пока не увидишь в себя в списке миллионеров. Бутерброды черная и икрой три раза в день и купаться в ванной с шампанским. Это все, ребята, будет не скоро. А сладкие грезы намного наивного мечтателя, не попавшего в суровый мир бизнеса. А в нем... Ребята, на каждом шагу ловушка для простофили, лентяя, нерешительных и бездейственных людей. Прежде чем бизнес встанет на ноги, если он не умрет по вашей вине, пройдут месяцы, месяцы безденежья и бессонных ночей. Быстро разбогатеть можно только, купив счастливый лотерейный билет. А создать рабочую команду, заслужить у них репутацию, для этого нужно время, а немалое причем, подход творческий, терпение, безграничное и, конечно, вложение. Ну и для справки, ребята, я вам хочу просто сказать, результат своей работы нужно смотреть не через 7 дней, я уже только что вот об этом говорила, а через 3, 6, 9 месяцев. И это на самом благополучном раскладе. Разочаровались? Нет. Ну, если не разочаровались, тогда можно рискнуть. Но с умом и без розовых очков. Ну и что, ребята, теперь давайте немножко... Я перейду, сделаю демонстрацию экрана и перейду в свой кабинет и немного расскажу по кабинету. То что хочу сказать, что у нас в фонде регистрация довольно-таки простая. Каждый у нас эти партнеры, которые уже стали партнерами, они зарегистрированы, они знают о том, что нужно подтверждать регистрацию через почту. Почта должна быть Google или Яндекс, на другие письма почты не приходят. Поэтому, ребята, а те, которые не знают, Регистрация у нас, вывод денежных средств и перевод между партнерами у нас обязательно подтверждается через вашу почту. Поэтому почту указывайте рабочую. Прежде чем зарегистрироваться, проверьте, работает ваша почта или не работает. Как только вы подтвердили свою регистрацию, вы оказались в вот таком кабинете. Первое, что это нужно, конечно, заполнить профиль. Всегда начинаю я, а не знаю, как вы, но я начинаю всегда с установки аватара. Загрузите сюда, нажмите выбрать файл, как только придет код от вашей фотографии сюда на это место, нажимаете кнопочку загрузить. Следующий этап это прописать скайп, указать, указать номер телефона и, конечно, указать страничку ВК. Для чего это нужно? Для того, чтобы ваш спонсор видел связь с вами. Это первое. А второе. Вы же тоже будете спонсором, вы тоже будете приглашать. Вот и ваши люди, ваши партнеры должны иметь связь с вами как со спонсором. У нас на некоторых площадках есть реинвест именно стола по броне спонсора. Поэтому дружить нужно со своим спонсором. В этом разделе нужно прописать еще кошельки. Вывод у нас на перфект мани и на паре кошелек. На пополнение у нас подключена касса фрей. Можно пополнить с любой платежной системы, но также из карточек. Если вы не хотите платить за транзакцию, то всегда можно добавиться ко мне, к Лене или к Денису, и мы всегда поможем вам пополнить без процентов. Внутренним переводом. Итак, Какие есть у нас площадки? А, у нас есть площадка автоэнерго мини и автоэнерго. Это две автопрограммы. А, мы сегодня их разберем. А, очень хорошие площадки. Да, у нас и плохих никогда не было и нет. А, просто... Есть с очень большим доходом, а есть с нормальным доходом. Вот Автопрограмма «Энергомини» здесь за один круг вы делаете 39 750, а вот на автопрограмме «Энерго» вы здесь уже делаете 2 миллиона 400 000 за один круг. А поэтому у нас и, конечно, вход различается. Здесь можно входить с 500 рублей, а здесь вход 30 тысяч. Ну и, конечно, наши самые любимые, самые неповторимые наши 6 млм площадок Это площадка World Money, а здесь можно входить с 1000 рублей за один круг. Вы зарабатываете на вывод 86 тысяч, а за 20 тысяч у вас активируется очень моя любимая и очень крутая площадка Golden Ring. На площадке ПД. Вход можно входить со 100 рублей, за один круг вы делаете 3 800, она очень маленькая, это площадочка так, сходить один раз в магазин, вы зарабатываете 3 800 и за 1000 рублей у вас активируется первый стол на площадке World Money. На всех этих шесть площадках, ребята, у нас есть уникальная закольцовка. Я вам сейчас о ней расскажу. Следующая площадка это Golden Ring Mini. На World Money есть, как я уже сказала, первые ворота на площадку выход, на площадку Golden Ring и есть вот они вторые ворота а на площадке Golden Ring на Golden Ring выход. Здесь можно начинать с удвоителя 2000 и можно начинать если хотите сократить в два раза количество партнеров приглашенных можно начинать сразу же с 4000 становиться в первый блок вы будете постоянно крутиться там на двух столах и получать по 10 500 и плюс будет вы постоянно выходить вы Ваши партнеры, ваши реинвесты, реинвесты ваших партнеров, все будут выходить за вами следом на Golden Ring. Ну, а Golden Ring – это уже, ребята, ее можно отдельно активировать за 20 тысяч. Есть такой вариант, можно сложиться по 10 тысяч и работать по одной реферальной ссылке вдвоем. У нас так делают. Здесь неограниченный заработок, настолько здесь на этой площадке у нас очень много стало миллионерами. Шикарная площадка, я всем советую, ребята, рассмотрите именно эту площадку. Ну и следующая площадка это Клевер Мини. Это площадочка, здесь всего три на уровне. Здесь вы получаете на три уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение. Вход с нее составляет 300 рублей, а зарабатываете вы здесь 18 750 рублей. А вот площадка Клевик, здесь вход 3000 а зарабатываете вы за один круг, а здесь уже заработок, заработок очень хороший, 187 500 рублей. Но у нас эти площадки, а еще мы по ним получаем пассивный доход. А мы работаем на площадке Golden Ring Mini, мы получаем по двум клеверам на три уровня в глубину и реферальное вознаграждение. Мы получаем пассивный доход. А когда переходим на площадку Golden Ring, то мы здесь получаем пассивный доход по World Money, это летят 10 клонов по 1000 рублей на первый стол, плюс за 5000 летит на четвертый стол клон и плюс 50 клонов на площадку ПД. это по 100 рублей эти клоны. Ну, и у нас в разделе партнеры. У нас партнеры отображаются до пятого уровня. А все кнопочки там кликабельные. Вы можете посмотреть, где какой партнер, у кого какая площадка активированная. Ну и промо-материалы. Здесь есть и баннеры, и картинки, все, что и слайды, все что угодно. Для работы, пожалуйста, кто, кто хочет, можно скачать и установить. Но у нас здесь, ребята. Можно ничего не скачивать, ни, никуда ничего не нажимать. У нас есть, даже если вы а, хотите посмотреть маркетинг, его можно посмотреть на каждой площадке. У нас есть кнопочка ⁇ Маркетинг ⁇ У нас можно посмотреть в ролике и можно посмотреть в слайде. Пожалуйста, все по желанию наших партнеров. На каждой площадочке. Я прошу прощения, ребята. Итак, ну и на что мы начнем? Начнем на презентацию именно с автопрограммы Мини. Чем мне нравится эта площадка, ребята? Да, Она очень хорошая, она хорошая, она заработная. Здесь можно крутиться на ней постоянно и все время получать по 39 750. Было бы только ваше желание. А чем хороша? тем хорошо тем, что нет привязки к первому столу. Вы можете старт своего бизнеса делать с любого стола, даже с пятого стола. Итак, если вы активируете за, э, э, пятый стол за 12 тысяч, пригласили первого партнера, и у вас 12 тысяч на баланс для вывода. Второго партнера пригласили, 12 тысяч на баланс для вывода. Третьего партнера пригласили, 12 тысяч на баланс для вывода. Вы опять себе... Купили за 12 тысяч, здесь просто нет реинвеста этого стола. А вы опять купили себе другой стол, именно такой же за 12 тысяч, а эти 12 тысяч вам упали обратно на баланс для вывода. И вы постоянно будете крутиться на этих. Вот пригласили три партнера, купили а, а, стол. Опять три партнера пригласили, опять купили. И будете постоянно зарабатывать. Здесь ваш заработок будет составлять 36 тысяч. А здесь 3000 идет с этого стола, и 750 – это идет с этого стола. А если вы их не будете активировать, вы будете здесь постоянно зарабатывать по 36 тысяч. Хороший очень вариант. Следующий вариант – это можно начинать старт своего бизнеса именно с четвертого стола. А это за 6 тысяч. Я не хочу сказать, что это огромная сумма. Нет, она приемлема для всех своего населения. Пожалуйста, ребята. Здесь всего пригласил первого партнера, вам 50%, это 3 возвращается сразу же на баланс для вывода. Тысячу получает ваш спонсор. А за 2000 ребята, вот здесь вы убиваете а, а, а, два раза зайца. Вы получаете 50% и плюс у вас за 2000 открывается третий стол. Итак, у вас вы уже можете приглашать и на 2000 и на 6 тысяч. Вот шикарная возможность. Второй партнер и третий партнер, они дают вам переход в пятый стол. Первый партнер закрывает свой четвертый стол, приходит, становится, приносит вам 12 тысяч. Второй закрыл, принес вам 12 тысяч на баланс для вывода, и третий закрыл свой четвертый. Даже если вы ему поможете, он перейдет к вам и вам принесет денежки на баланс для вывода. Итак, шикарная возможность стартовать именно с четвертого стола. Ну и теперь следующий стол. Следующий можно как, я вам покажу, именно если вы активируете первый, второй, третий, да? У нас в основном так сейчас работают команды, заходят на первый, второй, третий. это 3500 тоже покупает первый стол, второй стол и третий стол. Вот. У нас вот это место. Сколько раз он будет у вас обнуляться? Сколько раз он будет у вас постоянно? Постоянно с этого места идет реинвест именно по броне спонсора, именно сюда. Если вы ставите со своего, или вам ставит ваш спонсор, он не может, спонсор, выставить две брони со своего кабинета. А если он ставит вам перелив, то не надо ругать спонсора, что у вас не закрылся. Некоторые партнеры начинают возмущаться. А у меня поставил перелив спонсор, а закрылось всего одно место. А как, простите, оно может закрыться два раза по броне спонсора. Спонсор со своего кабинета только может выставить одну бронь. Итак, вы прежде чем поставить сюда первого партнера, звоните своему спонсору. Спонсор выставляет бронь сюда, а вы ставите первого партнера сюда. И ваш реинвест становится именно на это место. Это ваш клон. Итак, одним партнером закрыли два места. Вот так нужно делать. Он делает покупку. Второго стола, первый партнер, 750 вам уже падает на баланс для вывода. 250 получает ваш спонсор. Первый делает партнер покупку третьего стола. У вас сразу же 2000 в накопительный баланс. Это стол накопительный. Что такое накопительный? Это накапливаются деньги на покупку следующего стола. Итак, второй партнер, как только нажимает покупку, Первого стола у вас закрывается ваш стол и вы со своим клоном, вы сюда встали и закрыли себе одно место. Нажимает покупку второго стола второй партнер. У вас закрывается этот второй стол и вы сами под себя закрываете. Нажимает покупку третьего стола ваш второй партнер. У вас закрылся. И открылся четвертый стол за шесть тысяч. Итак, если вы идете все по этой стратегии. Третьего партнера можно сюда под вашего клона ставить Третьего партнера. Сюда поставили третьего партнера под вашего клона. Итак, первый партнер закрывает свой полностью. Пригласил, как и вы, два партнера. И закрыл все три стола, и приходит, становится к вам на это место. И приносит вам три на баланс для вывода. Тысячу получает ваш спонсор, а за две идет реинвест третьего стола, и вы можете поставить, или же партнеру помочь, или же уже подставить сюда, своим, под своего клона реинвест. Второй партнер, то же самое, закрывает все три стола и приходит, становится к вам на это. Третий, то же самое, а со второго и с третьего идет покупка пятого стола за 12 тысяч. Первый партнер закрывает свой четвертый стол, приходит, становится на это место. 12 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер закрыл свой четвертый. И что? 12 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер закрывает и приходит, становится к вам на это место. 12 тысяч на баланс для вывода. И вы всего лишь сколько тремя партнерами вы заработали 3750 рублей. И это ваши личники. И у каждого партнера должно быть по, а, а, а, по три партнера. Если вы идете, покупаете а, первый, второй и третий столы. Так что, ребята, есть огромная возможность, что даже с 500 рублей заработать. Тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят. Пожалуйста, можете ставить на вывод, если вы хотите дальше развиваться и зарабатывать большие деньги, то вы девять тысяч поставили на вывод, а за тридцать тысяч купили автопрограмму «Энерго». Это вот шикарная площадка. Здесь, конечно, совершили вход 30 тысяч, но, простите, и доход. 2 миллиона четыреста тысяч. Это шикарная возможность заработать здесь, да не только на машину. Здесь можно купить квартиру, заплатить свой кредит, оплатить. Можно оплатить ипотеку, пожалуйста, на, на любые ваши нужды. Идите, зарабатывайте, только не ленитесь. Вход 30 тысяч. Как войти на эту площадку бесплатно? Но для этого вы должны найти себе партнера, который зарегистрируется по вашей ссылке и пополнит кабинет на 30 тысяч. Тогда вы звоните своему спонсору, спонсор связывается с админом, админ переводит вам на 30 тысяч на баланс для вывода, следом активируется ваш партнер и вам 30 тысяч падает на баланс для вывода. И вы возвращаете долг админу. Скажите, какой-нибудь админ так где-нибудь в проекте делал? Да нет, это только у нас Денис всегда может помочь всем партнерам. Итак, первый партнер. А с первого партнера вы возвращаете свои вложенные 30 тысяч на баланс для вывода. А второй партнер и третий партнер, они дают вам переход во второй стол за 60 тысяч. Итак, первый партнер закрывает свой первый стол и приходит, становится на это место. И приносит вам 40 тысяч на баланс для вывода. 20 получает ваш спонсор. Второй партнер закрыл свой первый стол и приходит, становится сюда. И третий это второй и третий партнеры, они дают переход за 120 тысяч в накопительный стол, это третий, здесь накапливается 360 тысяч для покупки четвертого стола. Итак, первый закрывает свой второй стол, приходит, становится на это место, второй закрывает, третий закрывает свой второй, и у вас с накопительного а автоматом покупается четвертый стол за 360 тысяч. Первый партнер закрывает свой третий стол, приходит к вам на это место. 200 тысяч на баланс для вывода. 40 получает спонсор. А за 120 у вас идет реинвест. Вы можете выставить реинвест под любого партнера, помочь ему. И этот же партнер, второй или третий, они придут и станут сюда на это место и у вас за 360, ой, вернее, за 720 тысяч у вас идет активация пятого стола. А это полностью ваша зарплата. Пятый стол, ваша полностью зарплата. Итак, первый партнер закрывает свой четвертый стол, приходит, становится на это. 720 на это место, 720 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер закрыл свой четвертый стол приходит, становится на это место. 720 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер вам тоже приносит 720 тысяч на баланс для вывода. и так вы за один круг с малым количеством партнеров заработали 2 миллиона 400 тысяч. Если вы хотите купить за 2 миллиона 400 тысяч внедорожник, новенький, с логотипом World Money, то вам, конечно, нужно поехать в город Сочи и забрать этот автомобиль. Ну, а если вы не хотите, то, пожалуйста, у вас другие желания, другие возможности. Есть и купить квартиру, как я уже сказала, погасить кредиты, долги, ну, все что угодно. Итак, ребята, вот такие вот у нас две автопрограммы. Я считаю, что это уникальные программы и очень хорошие, с очень хорошим доходом. Здесь не надо огромное количество партнеров, как вот в других глобальных матрицах. Наш бизнес полностью управляемый. Куда вы выставите бронь, туда и станет ваш партнер. А в глобальной матрице вам нужно будет пахать и пахать. Пока вы заполните все полностью на всех лентяев, те, которые не умеют приглашать, и халявщиков, вы деньги не заработаете. Итак, следующее, потому что там идет заполнение слева направо на свободные места. Итак, следующая такая площадочка. Это площадочка наша, любимая тоже, World Money, она у нас так и называется, мы стартовали с ней, у нас она была всего лишь одна, мы три месяца на ней на одной работали и очень хорошо заработали, ребята, и вот я вам сейчас это покажу, у нас доходы были очень хорошие. Итак. Здесь у нас привязка к первому столу. На этой площадке у нас разработано 18 стратегий. Вы можете выбирать любую стратегию и зарабатывать. Здесь можно заходить: первый, второй, первый, второй, первый и третий, первый, второй и третий, первый и четвертый, первый, и пятый, первый и 6. На любую. Выбирать любую стратегию и начинать свой старт. Я вам буду показывать, как можно начать бизнес именно с первого стола и со второго. Это всего лишь 3000. Итак, вы активировали два стола, первый и второй стол. К вам приходит первый партнер. Он становится сюда на это место и сюда на это место. Как только наживая, нажимает покупку первого стола, второй партнер, у нас закрытие первого стола. И четвертого идет с двух партнеров. И у вас закрывается ваш первый стол, и вы своим клоном становитесь сюда на это место. Делает покупку второго стола, второй партнер, у вас закрывается этот второй стол и открывается третий стол за открывается за 6000 потому что это накопительный. Здесь с первого партнера, партнера идет 2000 в накопительный, с вашего клона и со второго партнера. И у вас автоматом открывается третий стол. И как вы видите, это полностью стол выплаты. Итак, третий партнер к вам приходит, вы получаете тысячу рублей на баланс для вывода. Первый партнер закрывает свои, точно так, как и вы, закрывает свои первый и второй стол и приходит к вам, становится сюда, на это место. 3000 у вас идет, реинвест идет в первый стол и реинвест идет во второй и в первый стол. И вы еще плюс дополнительно получаете 3000 на баланс для вывода. А как только второй партнер закрыл свои два стола и приходит, становится к вам на это место и приносит вам 6 тысяч на баланс для вывода. Итак, смотрите, 6 и 3, 9 и здесь 10. Вы всего с малым-малым количеством партнеров, а уже заработали 10 тысяч. А вот здесь вот, ребята, я всем советую, и я так делала, купить за 5 тысяч, поставить на вывод – а за пять тысяч купить вот этот стол. А почему? А потому что посмотрите, что сейчас произойдет. Итак, третий партнер делает, переходит, закрыл свой, свои все два стола и приходит, становится к вам на это место. Тысячу рублей вы получаете на баланс для вывода. И как только у вас закрылся этот стол, вы первые сами под себя, своим клоном стали сюда. Вы в два раза сократили количество приглашенных партнеров. Потому что вы купили себе этот уже стол. Вам не нужно. Вы сокращаете свое количество партнеров. Итак, первый партнер закрывает свой этот третий стол и приходит, становится к вам на это место. И у вас закрывается этот стол, и открывается пятый, у вас уже осталось два, один шаг, до, вернее, два шага осталось до а, стола выплат. Второй партнер э, закрывает и приходит, становится сюда, на это место. Пять тысяч вы получаете на баланс для вывода. Вы вернули свои пять тысяч, пожалуйста. Вы закрываете своего клона, на четвертом приходите, становитесь на это место. Первый, вернее, это вы клон. Первый партнер закрывает свой, два человека, здесь идет закрытие с двух человек, и приходит, становится сюда, на это место. Тре, второй партнер закрывает и приходит, становится сюда, на это место. Это полностью накопительный стол, 30 тысяч, и у вас открывается шестой стол. Это полностью ваша зарплата. Итак, первый, вы закрываете своего клона, и он приходит, становится на это место. И 10 тысяч на баланс для вывода. А за 20 тысяч вы летите на Golden Ring, на самую крутую площадку. Первый партнер закрывает свой четвертый, приходит, становится на это место. 30 тысяч. Второй партнер 30 тысяч на баланс для вывода. И так вы заработали 86 тысяч. И плюс за 20 выскочили на Golden Ring. Так. И что хочу сказать о себе. Я, на, когда у нас сделали выход за кольцовку на Golden Ring, у меня уже, да, наверное, за, за два дня или за сутки, у меня уже сюда прилетел мой партнер и стал, и я получила 30 тысяч. И мне пришлось, и я только на Голден Ring вышла, только со второго круга, когда вот сюда вот один круг я сделала, а уже на второй круг я перешла, и я уже тогда выскочила на Golden Ring. И я выскочила именно с этой площадки, ребята. Вот такой вот наш денежный фонд, ребята.